Добрый день, меня зовут Олег Суворов, и я преподаватель сварочного центра. Сегодня мы завершаем наши уроки по изучению основных параметров регулировки аппарата аргонодуговой сварки на примере модели Кемпи. Переходим к четвертому индикатору на циклограмме регулировки сварочных параметров. При включении сварочного аппарата сварщику изначально доступна функция регулировки тока сварки. По цифре в названии аппарата, в нашем случае это 3003, можно определить максимальный сварочный ток. То есть наш аппарат способен производить сварку токами до 300 ампер при 30% процентном цикле загрузки и температуре окружающей среды 40 градусов. Практически это означает, что не допуская перегрева аппарата, можно варить током 300 А не более 3 минут, после чего требуется не менее 7 минут перерыв в работе. На стопроцентном цикле загрузки аппарат способен выдавать токи до 200 ампер при температуре окружающей среды 40 градусов. Это означает, что аппарат может работать на токах до 200 ампер неограниченно долго, в пределах 10-минутного рабочего цикла, не перегреваясь. Одним из важнейших параметров регулировки сварочного аппарата является участок 5 – время снижения тока или заварки кратера. Кратер это финальный участок сварочного шва длиной от 5 до 10 мм, толщина или высота которого плавно уменьшается до нуля. С точки зрения прочности необходимо обеспечить одинаковую высоту валика на всей длине сварочного шва. Для этого в сварочном аппарате предусмотрен режим плавного уменьшения величины тока. В этом случае присадочный металл, попадая в зону сварки, будет менее нагретым, а значит менее жидким и меньше растекается по поверхности металла, формируя в нужном месте небольшую горочку, заплавляя кратер. Вы только что видели процесс сварки алюминия. Алюминий достаточно трудный для сварки металл, поскольку кроме тугоплавкой оксидной пленки и меньшей температуры плавления, чем у стали, у него к тому же больше, чем у стали, коэффициент усадки. Поэтому требуется по возможности больше добавить присадки в конце шва, чтобы усадочная раковина или ямочка была небольшой и не подвергалась растрескиванию. На аппарате выбираем с помощью кнопок со стрелками участок 5 и задаем время в секундах. Наш аппарат Кэмпи позволяет регулировать время уменьшения тока заварки кратера в пределах от 0 до 15 секунд с шагом 0,1 секунда. Обычно время заварки кратера выставляется в пределах 2-5 секунд. Переходим к последнему, шестому участку циклограммы. Это время выхода газа после окончания сварки, то есть после прерывания сварочной дуги. На аппарате выбираем последний индикатор и задаем время выхода газа от 1 до 30 секунд с шагом 1 секунда. Нам нужно обеспечить достаточное время выхода защитного газа, чтобы горячие электроды и финальный участок шва охлаждались в среде инертного газа. Поэтому не спешите поднимать горелку сразу после прерывания сварочной дуги. Необходимо поддержать ее над поверхностью детали еще некоторое время. В противном случае на поверхности электрода и детали образуется черный налет окислов. Практически, если у нас толщина металла 3-4 миллиметра токи сварки 80-100 ампер, то время выхода 6 секунд будет минимально достаточным. Американец Рон -Well советует устанавливать время выхода газа одну секунду на каждые 10 ампер сварочного тока. Информацию по различным способам сварки и пайки, а также по сварочным материалам и по ГОСТам вы сможете найти на сайте тройное weldring.com по моим данным, интернет-аудитория больше интересуется вопросами ручной дуговой сварки, поэтому следующее видео я планирую записать именно по сварке покрытыми электродами. Если же под этим видео наберется достаточное количество комментариев в пользу ТИК-сварки, то обязательно будет продолжение.